Яхта после зимовки выглядит очень пустынно и угрюмо. Осталось в тряпочку затереть. Упала, сломала себе мачту и повредила соседнюю лодку. Но пошел снег. Идет дифферент на нос, поэтому она истекает в корму, как должна быть. Друзья, всем привет! Мы находимся в яхтином парку Йоханнес в поселке Советский Выборского района Ленинградской области. Это наше первое видео о подготовке яхты к началу водной этнографической экспедиции «Путь из варяг в Персы. 13 веков славной истории», старт которой запланирован через три недели, то есть в начале мая. видео мы будем вести каждый день с начала старта экспедиции, а сейчас мы рассказываем о подготовке начинается именно с подготовки. Сегодня у нас запланировано начало подготовки яхты экспедиции. Нам нужно ее расконсервировать, проверить все агрегаты, установить отопитель и провести техническое обслуживание другого оборудования. Сегодня очень холодно, градуса 2, ветрища. Но что делать, Оделись потеплее и за работу. Яждочка наша стоит, ни на кого не упала. Заберем золото, внутрь посмотрим. На провали воды от тряги снега. Про то, что яхта не упала, видео упомянул не случайно. Прошлой зимой вот эта желтенькая яхта лада упала, сломала себе мачту и повредила соседнюю лодку. В результате все лето она простояла без мачты, хозяин был лишен возможности ходить под парусом, и что с яхтой делать, конечно, теперь неизвестно, поскольку продать ее без мачты за нормальные деньги будет проблематично, а изготовление новой мачты стоит очень дорого, к тому же у нас не так много специалистов по этой части. Поэтому, во избежание подобных ситуаций, мы снимаем на зиму мачту, хотя некоторые зимуют с мачтами, как вы видите, на заднем плане. В принципе, в этом году никаких проблем ни у кого не возникло. Но, сами понимаете, раз на раз не приходится. Мы рисковать не стали. Видите, поднялся набор. Как там все? Протекло? Да улице сухо. Я сейчас зайду внутрь, чтобы смотрю подробнее. Хорошо, ждем отчет. Дети гуляют. как тут да, ну в общем выглядит сухо но стекла вода сюда и я так понимаю идет дифферент на нос поэтому она не стекает в корму как должна быть а в этом э, колодце прям вообще сухо сухо здесь извиняюсь очень некрасиво на переднем плане грязная грядка висит Просто руки микеревали, когда консервировали яхту и повесили ее. И теперь эту грязную тряпку, Весь кадр портит. Вот теперь чистые листы. Так, ну что, с чего будем начинать? А, ну... Нужно демонтировать старый этот самый и под... басты и поставить новый. члены семьи залезли на яхту капитан дает целую двора она такая всегда есть желание побегать побеситься сейчас видите организм везли с собой. А там некоторые вещи очень тяжелые. Друзья, становится совсем холодно. Я уже постепенно облачаюсь в волокламном перчатки Ветер, ветер ужасно сильный. Из-за него просто промерзаешь до костей. на весь яхту и начинает готовить свое судно к сезону все остальные ждут тепла но у нас на этот сезон грандиозные планы поэтому ждать нет времени был отправляется ловить рыбу а вот таким способом мы поднимаем тяжелые вещи на яхту Ну демонтировали наш старый обершпрехер, конечно задачи мне прям задал много, чтобы его снять, я справился. Совсем по-другому выглядит, чем наш, увы. Да, увы, по-другому. Она колбастая. Она подает под те дырки? Ну, что-то смотреть, что-то мудрить. Конечно, не под все. Потому что она подойдет. Пока Витя меняет этот питель, мы с детьми пойдем готовить. Апель. Отлично. Вообще самая лучшая новость. Решила попытать счастье что-нибудь поймать. Пока что из за ее улова ее собственная куртка со стороны спины, ее палец и перчатка. Но упорство и труд все перетрут. видно ли на видео или нет, но пошел снег, ветер стал еще сильнее, просто зима. установки отопителя занимает больше времени, чем нам, конечно, хотелось бы, но в любом случае будем биться до победного, потому что без отопителя мы никуда пойти не сможем. Короче, ну, у нас э, то ли конденсат, то ли где-то течь э, дождевой воды. Набралась вода в колодец, где должны стоять аккумуляторы. И она оттуда с отеком не вытекает в этот колодец. То есть прямого отверстия нет. Вот, сейчас я отсюда буду качивать. Как вы могли заметить, яхта после зимовки выглядит очень пустынно и угрюмо. Еще бы мы вывезли отсюда на зиму все, что только можно было вывести. Все это хранилось в сухой обстановке и теперь вернется на свои места. И в мае салон яхты будет очень уютным, комфортным и пригодным для проведения нашей экспедиции. Сейчас весь кокпит нашей яхты забит вещами. Как вы видите, основную часть этих вещей составляет тузик. Во время плавания он будет накачен и находиться снаружи на рубке, поэтому здесь он мешаться не будет. А я сейчас готовлюсь к выходу из лодки. Я не знаю, слышно вам или нет, но ветер там завывает очень сильно температура близка к нулю поэтому экипируемся во все во что только можем за весь день на улице серьезно так уже подмерзли А солнце светит, как в Сочи. Жаль, что не греет. Вечереет. Мы заканчиваем на сегодня свою работу на яхте. Завтра продолжим.